Я очень долго ходил по серверам DarkRP и наказывал нарушителей, своими руками или же с помощью админов, неважно. Я также долго искал себе противника, врага, может быть даже антагониста в моих видео, который смог бы меня осадить на админ жалобах, который смог бы меня посадить на жопу перед всей моей аудиторией, чтобы все-таки могли наконец-таки заслуженно закидать меня говном. Признайтесь, но ну точно подумали, что я буду гореть сегодня о каком-то одном конкретном челике. Правильно? Ладно, спешу расстроить, я все еще его не нашел. Но зато я готов показать вам новую порцию отборных дегенератов на Dark RP. <толк> Блять, сука. Ну что не выпуск, то какой-то КВН. Вот именно в этом ролике будет все, что вы любите. Школьники, мамкоебы, без пяти минут хейтеры и просто ребята, которым мне повезло встретиться со мной в одном игровом сеансе. Спешу предупредить новых зрителей, а также тех, кто еще просто не в теме. Некоторые мои действия в этих роликах могут вам показаться омерзительными, потому что я первое наказываю без принятия нон рп профы второе не объясняя причину наказания наказуемому думаю на этом пора закончить я играл на сервере мухасранск рп айпи будет в описании уровень рп процесса базируется на медиум рп знать бы еще что такое медиум рп честно в душе не чаю старая уйди с дороги спасибо Я желаю, вы хороший полицейский. Эм, Ама, мама, ничего И а так далее. А это мусор. Где находится? Не, ну а как мне еще общаться с Челиком, который открыто провоцирует полицию? Ты это мне сказал? А что тут? Еще кого-то видишь? Ты глухой, что ли, блядь? Ты этот... Глухой, например. У тебя с встречу проблемы? повтори. Да. Иди к логопеду тогда четко ко мне подошел. Я на логопеда зачем похож. Ты мне сказал иди нафиг отсюда. Нафиг, нет, я, я тебе зачем? по другому сказать. искал сказал иди нахуй зачем? отсюда. Ну, да, ну допустим, да. Зачем? зачем ну ты мента негром назвал. Но допустим он негр. Ну, с какого хера он негрессил, он Если у него не светлый нет. тон кожи, Ты дальтоник а же... еще к тому же, он да? Даже... Ты, то есть ты плохо разговариваешь и ты еще и дальтоник. Даже... Что ты мне еще сказал? Черт тебе, я тебе сказал, иди кстати... нахуй и все. Может твоя мама туда сходит, кстати? А про мать была лишняя. Да, ну нет. Ей кроме папы моего Ничего не интересно. Короче, тогда Здесь вопрос задам. У меня перепалка С челом возникла. Он назвал Мента негром. Я его послал нахуй Он подошел ко мне. У нас с ним Завязался диалог. Но не особо приятный Все же. Но это Чисто в РП идет То, что мы начали там выяснять отношения Подходит Левый чел. После того, как я его послал Нахуй. Спрашивает. Может твоя мама туда пойдет Ему ты хэд? Ясни мне, пожалуйста это вы за выслугу лет проекту. И да, но тем не менее, не менее я не отменяю того факта, что ты, как администратор постоянный, поможешь мне разобраться. Я хочу узнать. Нет, помогу, Описанная ситуация попадает в нарушение правила оскорбления, вот, оффенс. 1.1, да, оскорбление родителей полностью не зап... Ни в РП, ни без РП. То есть, вообще их упоминать нельзя? Да. Даже то, что у человека мама да. есть, например, тоже нельзя говорить? говорить. Ну, оскорбление родить. А, ну, хорошо, значит, я тогда могу его забанить, правильно? А, да, что он там сказал? Повтори. Ну, я Челу говорю я, я челу в говорю. рамках РП перепалки словесной, чтобы он шел нахуй. Он подбегает, он вообще левый к нам не относился никак. Говорит, может твоя мама туда пойдет. Да, это у нас офенс, ты можешь выдать ему как мут на один час. Любое оскорбление в сторону родителей, родственников, близких запрещено, А? Забанит? Да. Тут написано в исключениях на один день. Ну, а если ну, я на меньше его не забаню, не к примеру, там не на день, а на полдня? Значит, смотри, менюшка, утилиты, бан и игрок, а длина это сколько указывать? Длина у меня 23 сантиметра. Мистер okay. Негро. Uh, Потом мне довелось пообщаться с конченными токсиками, которые с первых секунд диалога показали себя как обоссанные уебаны. Я сделал карикатурный образ такого вот бандита, которого мы все привыкли видеть на Дарк РП. Ну, знаете, двойки в школе обосывают одноклассники пиздят дома. Ну, вот как бы и он. Ты в курсе, ты Себе, свою знак. Тебя ебёт это, что Себе. Себе сам отсюда, понял? Грязь. Грязь. Сваля отсюда, короче, не мешайся. Понял? свали отсюда сам, Ты его сам, услышал? Что блядь? Я, я, я. я нахуй, предлагаю. Кипят предлагаю. Кипят Знаешь, я буду главный на районе не Держи. Валяй отсюда потом да по закинь. Дадим нахуй, твое вообще мнение никого не Мне это Когда зарплата? Когда зарплат? Да. Пиздец, меня как будто посадили в обезьянник, напичкали все мои карманы бананами и теперь каждый пытается мне подойти и сказать все, что он обо мне думает. Что это за нахуй? Он если что сейчас не слышит, он глухой пиздец, так, строят, так что... Не, я тебя слышу, кстати говоря, сам ты глухой. Я не слышу нихуя. Ну и пошел нахуй. Пошл нахуй. У меня видел оружие на секунду, у меня его нету, это неправда. Загакает, заджарит, забанит, бля. Да, кстати. Грю, контрабандист, гитарист, бля. Йок, бл. Свое. Оп! Пахнет, как угроза в общественном месте. Камон, возле банка, в общественном месте, достает ствол, угрожает. Что, блядь, с вами не так? Я не понимаю. What? What? What? What? What? What? Нормально, я кобыл. What? Он меня оседлал чисто жест Без его головы, бля. Еще и второй конченый его дружок, который оскорблял меня по КД, тоже подскочил на нарушение. Молодцы. What? Короче, вопрос. Я стою у банка. Чел оскорбляет по КД. И тычет, говорит, и тычет мне оружие. И тычет мне оружием. Возле и... банка, прям вот возле лестницы стоя. Из-за того, что я запрыгнул на чью-то там голову Нет, а то, то что он возле банка стоит И там бюджета. просто он людей Он достает оружие, тычет не им Угрожает не, типа, Контекст не, типа, такой, Максов, что он теории. угрожал оружием, чтобы я слез с головы Возьи, там какого-то как другого чела Здорово, у тебя нарушение правила 2.28, обуз. Что не так? Ты угрожал оружием в общественном месте возле банка я тебе не угрожал, я тебя упрашивал Ты оружие достал, когда начал залазить на голову и угрожал мне им Да нет, я просто так его достал Для солидности Значит, тогда за номер РП улетишь Ну почему? Но ну, все равно ты достал оружие в общественном месте, при людях, а там их было очень много. Ну, у меня лицензия есть. И что? Да? Не, может там правила изменили, я не знаю, может там действительно запрещено теперь вообще доставать оружие. Скажи мне, какое это именно? Я его прочитаю прямо сейчас. 2.28. Именно Лабус, о чем я тебе сначала говорил, запрещено делать это в общественных местах. Угрожать там... оружием, да? А это не криминальное действие? Нет, в смысле, я просто вот так достал для солидности. Но это ты сейчас так говоришь. Просто без его головы, бля. Ты начал упрашивать и достал после этого сразу ствол. Ну и все. А, то есть ты признал, что ты угрожал оружием, правильно? Ты вместе с челиком другим достал оружие и начал мне угрожать. Мне может его тоже тэпнуть? Я тебе не угрожал, нет. Я его просто достал для солидности. Это совсем другое. Не. Контекст был совершенно ясен. Сейчас, пару секунд, ребят, остановите диалог. Сейчас я еще кое-что открою, посмотрю. Смотри, Здание, Нормально, есть. я кобыл, он меня оседлал чисто жест, Себись его головы, бля. Ну, я посмотрел, они а, вместе ну, достали, получается, стволы и начали мне угрожать. И, и шо? Мы тебе не угрожали. Думай, как 7. хочешь, это 2-2-8. Угрозы не было. А. Да, оружие было даст, просто чтобы было. Для сани, для вида. Мы придержали. Придержали. Ну, получается, по 30 минут бана. Точнее, Джайва. Ну, за что 30, 30 минут? Я, я тебе Не раз угрозы, Да, ты скажи мне, если я достал оружие, просто достал бы это, это криминальный не зашел даже 30 минут. Тупо не зашел, дам 30 минут. Все, спасибо. Да, я если что, буду ссор. к тебе обращаться Есть? по поводу вопросиков да, всяких. Нет. Я просто тут не часто играю. Нет. Я могу некоторых нюансов на серваке касаемо правил не знать. Ребят, вы, наверное, за 10 минут думаете, сидите, что там такие вот все конченые сплошь рядом уебаны, которых я показал немного ранее. Нет. Я также поиграл на серваке и просто нашел нормальных, адекватных ребят. Вот, например, эти. Пешочком по пластике самое лучшее О, вон дальнобойщики с БНВ соревнуются. У тебя работа не, не на трамвае патрулировать, а в тюрьму людей сажать. Вон таких, как я, например. Не понял. Ну, в смысле, невиновных всяких вот, непричастных ни к чему людей сажать. А или, или чем вы занимаетесь? Или я перепутал? Или... Вы не разгвардия? Да не мы грузятки берем. Хотя чем отличается от разгвардия? А, бля, ну, ну да относительно правду. Мне кажется, он где-то сошел с рельс. Если не кажется? Он, а он, ты тут он уже какой год живешь? Пятый, четвертый? Двадцать восьмой. Соль, водитель, трава. Эй, эй, эй! А шарман, да? Выпусти! Ладно, в центре раз. высохи меня. Ты зря не сел я здесь. Все, стоп-машина конечная. Ну, да, блять, высадился, пиздец. Нам чё, чел? Жалобу подал на блядь. Помощь. Я могу, конечно, по приколу отклонить его ЖБ, ну ладно. Ну сейчас он будет на меня жаловаться процентов. Не это был не он говорит, просто. Ой, а что это у нас на экране? Ебанько собирает себе портфель в школу. Ну давай-давай, мозги только не забудь. Тебя чё так сплющило, брат? Кажется, его дырку надо, Так, вы нахуй ты делаешь? Так ты на меня атаковал ты. Это хейтинг? Нет? Я тебя не трогал. Что? Чё, как? Ой, как предсказуемо! Ну ничего, и тебя вылечим, родной. Резня! Резня! Резня! Кто, блядь, меня убил вообще? Какого хуя? Привет, а какая причина была то, что ты начал стрелять? По кому? По психа? Этим психам? Больным? По людям, по остальным, кто там был? По, а, подожди, по этим, блядь, по, ну, врачам, что ли? Но ты не только врачей цепанул, ты убил несколько человек других. Мы бунт организовали, мы, короче, за взятку вышли с, с психбольницы типа, бунт, понял, мы больные. Нас за взятку выпустили, это РП просто элементарно. Типа, нас за взятку выпустили, а мы суд, само суд устроили. Ну, а в чем мотив-то убийства был? Короче, обидно ну, что мы нас сначала нас в сначала... дурку посадили, да, да. нас в дурку посадили, мы да, да. за взятку выслежу 65 косарей. Вот. И все, и, мы, и типа психи, блядь, я, устроили опять сам. Прихожу туда. Он прям на парковке что, не я, только один стрелял. там, Посмотрите, там до я пацанов, мы там человек 5. Да дай мне, блядь, сказать, что ты лезешь со своими 5 копейками. У нас, как я понимаю, Какими нахуй 5 копейками, блядь? Ты тут все три не пизди. А то что? А, что ты, ты что у меня? Будет? Второй раз убьёшь, блядь? А, раз? Нахуй а нахуй ты тут уёбываешься, а нахуй ты уёбываешься? У меня потому что... Пожалуйста, не мешайте разборочкам, вы орёте только их. Так ну и верните меня и тогда, нахуй тут нужно, если я, блядь, я мешаю. Можем только замутить Тебе вопрос прямой, что ты за хуйню устроил возле больницы. Смотри, объясняй ситуацию. А ты что за хуйню устроил, блядь, возле больницы? Ты вообще видел, что ты делал? Ну, я там стоял, и я умер. Ты видел, что ты делал, блядь стоял, блядь, и умер, да, да, да, вкратце объясняй, блядь, вкратце в школе, да, смотри, я подошел к психбольнице, да? да? я как стою, смотрю за тем, что там происходит, он берет на парковке практически, что-то там с рюкзакомка пошиться, отбегает и начинает из-за забора, кажется, хуярить, я стою, и не понимаю, откуда по мне урон идет, потому что я не знаю, что мне делать в такой ситуации, и раз, мне пи прилетает пизда, смотрю логи, он убил, а причина убийства, ну я так и не понял, он просто начал ебашить вот всех, а -а -а, кого там вид. Тут явно виден РДМ по той причине, что ты гражданский, и они не имели никакого права тебя убивать. Да, а но нету, смотри, ни он ни еще также говорит, что, видите, что причина убийства, а, типа он психбольной какой-то там бунт и все такое. Такого у нас нету. Ну да, да, я вижу пояснение, типа, причины убийства выяснили, под наркотиками, да, пьяный или же оскорбил и все тому подобное запрещены. Я че его этэпнул, узнать, что он вообще творит. Он мне объяснил так, то что он сам себя скомпрометировал. И сейчас он вся как-то, ну, хуй знает, как ведет видео. По бы, блядь, нормально бы все было нахуй. Я бы вообще я сказал был, бы, у кого ебало, но. Я не хочу улетать в бан серваке. Да, да, да давай, скажи что, блядь, других слов нету у тебя. Вместо, вместо того, блядь, чтобы нормально побазарить, ты начинаешь, блядь, э, ты свой пить Нормально блядь, банный пойди банный. по базаре а. на рынке. ты даже человека дослушать не можешь, ты кто? Да, ты хуйня ебаная, понял? Вот, опа, ты... нас, дай, яйба, я тебе До свидания. О, животное, кстати, оскорбление. Нахуй я сейчас с другого аккаунта зайду. Ну, зайдешь ты с другого аккаунта. Мы, кстати, моего дружка нахуй уничтожим тоже. А ты найди, епта, тебя IP поменяю. Сосите хуй пидорас, ебаный. я вашу маму трах. Сосите хуй пидорас, ебаный. я вашу маму траха. А промать была было лишнее Ладно, ребят, сорян за то, что будет дальше Но я на тот момент записи уже заебался себя вести более-менее сдержанно Ведь я не у себя дома Здесь не мои правила У каждого есть свой предел терпения У меня оно как бы тоже не железное Но, несмотря на все, это... Какого хера я должен терпеть к себе вот такое вот отношение От конченного долбоеба, который грязи из-под моего ногтя нахуй не стоит Ну, как бы серьезно У меня черкаж, блядь, дороже выйдет, чем вся его жизнь Ебан, да, да, я да, вашу да, да. маму прав. Я маму ебал твою на спине твоего деда. Мразь, ебучая, тварь, сука. Стой, стой, дай бан. ему дай Да я дам ему бан! Конченый хуеглот. Заебись, спасибо. Вот, вс. Рано ты его забанил, конечно. Ну ладно. Рано ты его забанил, конечно. А я больше не мог. Ты, конечно, извини, но я больше не мог. Ну, тогда лучше чуть, -чуть подальше ну, отходить, чтобы не было слышно. У меня только-только кислота изо рта можешь. пошла. Ты чё? Ну, ты прервал из-под процесс. А я лучше умею. Я сразу в Попробую это и все. Ну, это такой более рациональный и спокойный способ решения. Нет, они снова... Ты куда едешь, блядь, дебил? Пошёл нахуй! Вайпэ, долбоёб! Слышишь, а может ты его... его в задницу? Ок. Я просто тысячи отдал, И. не просто так. Ок. С удовольствием даже. Супер. Надо вот тогда фуру брать. Не, ты про за что я тысячи отдал? Ха -ха, сука, получи в угол. Блин, ты не сюда. <звы> Хуя, ну постреляй, блин, придурочный, чё ты творишь? Э, долбоёб! Долбоёб! Неадекватный, блядь, я или Я кончен, я кончен, я наркоман? Там, там человека грабят, слышишь? Ты чё оружие достал на человека, слышишь, стоять? Тридцать, два, двадцать восемь. Может, у да, тебя спасли, тела? тебя грабануть. Граб <Ça> Нет, он не грабил, он просто по такси моему стрелял. А, ну тогда простите нас, пожалуйста. Да что окей, все. полицейский? Стоп-кадр, сейчас ебанько в синий-белом костюме начнет прилюдно дрочить свой автомат на улице при полицейских и остальных горожанских а на рынке у него пистолет у него оружие у какие похожи блин видите у них по моему сами под наркотиками у тебя на спине автомат висит ты в полиция можете его проверить гражданина поставить а ну же, так как Проверь стой, не, стой, стой, стой, стой. молодой. Проверьте. Ты врубин. А, ты по-быстрому убрал бюлитарь? Серьезно? Угу. Стой. стой. в него, мент. Молодой, стой, с да что, можете один а? говорить? Я не понимаю, что кто говорит. Лицом к стене говорю. Ладно, ладно. Да не, не, не, сейчас пацаны будут по-другому. Так, не, пизда тебе, пизда тебе. Егор Дмитрий. типа только у него спалили менту то что у него есть оружие он тут же при нем его начинает убирать в этот в инвентарь, пытается от него убирать в этот же момент он Че, нормальный блять совсем что ли не я понимаю тут нужна машина она в принципе необходима или такси но все же я к такому не привык я дитя банклава может на рынке его за дурки там постоянно какая то херня происходит но... мой ебать пьяные маневый зароли пиздец руку. Да ну вас нахуй. Это он ко мне едет, да? Слышишь, Ч ⁇ такое? Ч ⁇ там за рулем, менты? Ч ⁇ там за рулем, менты, пиздец? Пьяные, менты, а ч ⁇ правда В смысле, пьяные. А ч ⁇ трезво так будет ездить? фиксируем долбоеба, который обузит свою профессию и сует свои наручники куда только можно. Он, кстати говоря, заруинил нормальный такой РП диалог и ситуацию, когда полиция докопалась до гражданского. Молодец, что тут скажешь? Ну Начали за госсобрание. Да, в принципе, пока может быть предупреждение, мы выйдем. А что происходит? Да не могу понять, вы чё? Блядь, Сейчас, блядь, что. Ну вот иди и останавливай ограбление, блять, нашел себе важного преступника. А, кстати, меня вот этот вот, вот это у меня чудо в наручнике, да, заковало? Возможно. Приказ 2.19. Я не помню. Ага, ну, сейчас вспомню. Память плохая. Хорошо, вспоминайте. Все, пропал. Думаю, на этой ноте можно закончить избиение младенцев. Если что, после этого дебила я нашел еще двух таких же, которые нарушали правила криминала в общественных местах. А именно, они угрожали человеку на рынке, а рынок по правилам на называется там общественным местом. В принципе, логично. Я же их сразу же забанил. Они, видимо, настолько тупые, что не могут прочитать Ризан Бан и начинают мне предъявлять за то, что я им якобы не объяснил, за что я собираюсь их заджалить. Начали поливать меня говном, начали поливать говном мои серваки, дубы, блядь, ребят? Я же просто вас наказал за нарушение. В чем проблема? Да, и кстати, вашу любимую рубрику они тоже обосрали. Я как бы вообще не понял причины такого токса. Я просто снимаю видосы, где я наказываю дебилов за то, что они нарушают правила и за то, что они дебилы. Все логично? Логично. Я что-то не помню, чтобы я в последних своих роликах наказал кого-то там, ну, слишком уж сильно или же не наказал вообще, хотя стоило бы. Ну да ладно, отойдем от этой темы. Это все же игра. А снимал я на сервере Мухасранск РП. Если что, IP и мой промокод будет в... Описании. Всем пока!